Дорога готова, мелкие недостатки устраним. Рапортовали сегодня мэру, чиновники и подрядчик на улице Молокова. Автомобилисты же пытались донести, что недоработки существенные. Причем за доказательствами далеко ходить не пришлось. Машина из чиновничьего кортежа тут же нарушила правила на спорном перекрестке. Все подробности у Гульна с Галяновой. Когда не было вот этих посередине пешеходных ограждений, разделительной полосы, за прошлый год здесь зафиксировано на улице Молокова 27 дорожно-транспортных происшествий, в том числе из-за одного человека. На эти слова чиновника автомобилисты согласно кивают. Разделительный забор на Молокова действительно упорядочил движение. Инспекторы прогнозируют аварий станет меньше. В целом улица преобразилась, конечно, говорят общественники, но отвечает не всем требованиям. Например, левый разворот совсем не в том месте, считают автовладельцы. Там даже разметка да. сейчас нанесена неправильно. Стоп-линия стоит не перед э, светофором, а... Разберите, вот Сейчас идет приемка, вы свои замечания давайте. На замечание водителя чиновники спешно заверяют. Повесят камеру, красноярцы начнут соблюдать правила и разворот заработает как надо. Видимо, именно это как надо. Сразу после визита мэра и демонстрирует вот эта машина с административными номерами. А до этого Эдхамок Булатов так отозвался о новой дороге. Точнее, об ее обновленном километре за 90 бюджетных миллионов. Улицы Молокова не было вообще. Это было сооружение гражданской авиации, которое временно использовалось под автомобильную дорогу. Наша задача сделать улицу Молокова целиком современной и удобной для движения как водителей, так и пешеходов. Поэтому на будущий год эти работы будут продолжены. Если сейчас был капремонт, то дальше Молокова ждет реконструкция с устройством ливневки. Проект будет готов в конце ноября, заверил мэр. Сегодня же он провел совещание по итогам дорожной кампании 2014. Если верить докладам подчиненных, они выдали почти 200 предписаний дорожным компаниям на несколько миллионов рублей. Но ни один подрядчик добровольно платить штраф не хочет, потому властям придется судиться. На шесть строительных фирм администрация подала жалобы в антимонопольную службу. В черный список попадут, например, фирмы «Технодом», из-за которой на городских улицах, улицах нет разметки, и стройсервис Красноярск за несостоявшиеся проезды в Кировском районе. Чиновники сегодня снова заговорили о ямочном ремонте. По мнению специалистов городского управления дорог, не все улицы нужно латать по так называемой карточной технологии, большими кусками асфальта. Хотя вот, например, на улицу Кириенского отремонтированную именно таким методом подрядчик дает 6 лет гарантии. И по деньгам эта технология не дороже точечной засыпки ям. Меня лично, как автомобилиста, такой подход удивляет. Такое ощущение, как будто нашим чиновникам Вовсе не нужны хорошие дорожные технологии. Гульназ Галямова, Иван Дорофеев. Новости Прима.